Эй, всем привет, с вами я застрой И мы продолжаем проходить невозможный квест 2 Кстати, тут какая-то уже не возмездие, а скрытая угроза Кстати, что это такое? Вау, это колесо какое-то Давайте покрутим его И мы крутим колесо и что это такое? Плюс 10 Плюс 10 чего? Стоп что? Что это такое? Вот это офигеть! Ладно, погнали тогда проходить. Так, ну, естественно, шпионы против ниндзя. Так, э -э, значит, тяжелое начало. Теперь мы будем проходить, а не выбирать какие-то ответы глупые. Так, приятный день. Э -э, мы встаем с кровати. Садимся за компьютер. И приступаем к делам. А, давайте умоемся, умыться и побриться. Так, теперь ты чист, чист как попка младенца. Или типа того. На остальное время нет, пора одеться и валить на работу. Хорошо. На лестничной площадке тебя встречает твой верный друг и товарищ Бобик. Это собака. У вашей пары богатая история, наполненная фантастическими событиями, в основном связанными с алкоголем. Здорово, Бобик! Бобик тебя отвечает, направляясь с тобой вниз по лестнице. Здорово, Коль, ты не шутишь? Короче, меня при Стоп! Да ну! Мы открыли вторую главу, прикиньте! Неужели? Офигенно! Давайте посмотрим. Ты оказываешься на улице э, по зеленой листве и палящему сол солнцу. Ты вспоминаешь, что сейчас лето и что зря ты надел подштаники. Куда соблаговолить соблаго и направиться, сударь? Так, ну вообще, давайте в бар пойдем. Это очень достойное решение, очень ответственного и волевого человека. Ты и Бобик зашли в пивнушку возле вашего дома и уселись на ваше привычное место. Ну. Э... Заказать пиво. М -м пиво заказано и выпито где-то за 12 секунд. Что? Я так быстро пью пиво? Вау, если это было бы мировым рекордом, если бы существовал таймер, который может заменять такое малое время. Вот это да, давайте еще тогда. Сколько пива? Тут только один ответ много. Какого пива? Они разные бывают. Скажу, так было весело. Вам двоим, всем остальным было очень грустно из-за вашего пьяного дебаша, после которого тьма и пустота окутала тебя. Через некоторое время ты приходишь в себя непонятно где. Мы осматриваемся. Ты, Бобик, лежите в маленькой металлической комнате. Рядом с тобой круглая кошка и дверка. Стоп. Мы в тюрьме, что ли? Открыть дверку, посмотреть в окошко. Давайте посмотрим в окошко. За окном видно землю, только она маленькая и на небе. А, стрелять, колотить, да ты же на луне. В смысле я на луне? Что там дело? Странно, конечно, но это на самом деле место, куда ты попал, поп попадал по пьяни. В смысле я, я я на луне? Как? Надо разбудить товарища. А, если мы выйдем наружу, то мы задыхнемся, я так понимаю. Давайте разбудим его. Бобик, вставай. Мы же Мы в жизни на опя... опасной с... ситуации. Мама, отстань мне ко второму уроку. Что? Кажется, вып... выпут... выпутываться на этот раз придется одному, так-то вдвоем. Но делать ты все будешь один. Попытаться улететь, открыть двери, позвать на помощь. Я, я даже, если честно, не знаю. Нам надо попытаться улететь, потому что если мы откроем дверь, мы, наверное, задохнемся. Тут куча кнопок, кнопок и рычагов, и огоньков, и экранов, и еще кнопок. Кажется, мы все перечислили. Кажется, ты никуда не летишь. Почему это? Нажать на самую большую кнопку. Ну, долбануть по приборной панели, это всегда помогает. Панель зашаталась, и сверху на тебя упала инструкция по управлению, я, по-моему, умер. Как удобно. В ней сказано, что для запуска корабля необходимо нажать кнопку пуск. О, нам даже помогли. Почувствовать себя очень глупо и нажать кнопку пуск, или нажать кнопку пуск. Нажать кнопку пуск. Корабль взлетел и через пару дней приземлился на твоей родной планете. Вас двоих встретили с огромными почестями, ибо, как оказалось, этот корабль вообще не способен был дол долететь до Луны. Ваш бухой дебош каким-то образом привел к новому прорыву в инженерии и космонавтике. Стоп! Да ну! Ты оказываешься на улице... Бах. я, походу... Я, походу, не прошел! Блин, я не пошел! Ладно, давайте тогда на работу пойдем возле рабочего здания что я сразу же умер что ли да ну возле рабочего здания я тебя встретила толпа ниндзя что толпа ниндзя что сделала шишки бабы из твоего тела о чем эта концовка может о вреде капитализма и о том, что работать не стоит, или она о защите прав на отношения оружия, чтобы, если что, стреляться от неприятелей, можно еще как-нибудь межнациональное отношения сюда приплести. Ниндзя-то японцы, а может, э, она ни о чем, и тебя просто убили? Да, да, остановимся на этом. В смысле? Я пошел на работу, меня убили ниндзя. Это вообще нормально? Так, я оказываюсь на улице. По а «Ладно, погнали тогда, куда глаза глядят». «Глаза твои глядеть то туда, э, то сюда, потому, э, потому тебя знатно пошатало при ходьбе. А приходишь ты на ярмарку, вокруг аттракционы, лораки и платные туалеты. Возле палатки со стрельбой по уткам стои, э, стоит чекастая девочка и плачет». О, «Надо поговорить тогда, вдруг она мне приключения какие-то Создаст. Э, «Я с незнакомыми дядями не разговариваю», — ответила она на твою попытку начать диалог. Э, «Тогда давай познакомимся». Ага, отличная попытка, ну да ладно, я Алена, и я хочу выиграть синего мишку, ответила девочка, множественная У. Это усилившая э, плач, если непонятно. Э -э -э -э, пострелять в уток, давайте постреляем в утки. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. -ой -ой. Так, ну, что вы готовы? Так, стоп, я стреляла вроде. Стоп, да я ж попал. Да лол, что? Да, в смысле? Так. Да блин, я пропустил. Порази всех уток, тебе вручили красивого желтого ми... Оу, я выиграл? Которого ты сразу передал Алёне. Я хотела синего. Загрязала она и загрызла тебя до смерти. Что? Что? Думаю, после этого я с ней общаться не буду. Да, она какая-то злая, а стоп, так я же умер, ну, ну ладно, а, если тебе понравился этот видеоролик, то, пожалуйста, влепи лайки, подпишись на канал, а также, если тебе не сложно, напиши комментарий, да, пожалуйста, да, и еще поставь колокольчик, это так, чтоб, это колокольчик на то, чтобы будить тебя утром в школу, да. ладно, всем